Итак, уважаемые друзья и коллеги, в заключение хотела бы сказать следующее. Темой нашей сегодняшней встречи является сохранение историко-культурного наследия России. И на первый взгляд, да и не на первый, очевидным является то обстоятельство, что историко-культурное наследие России, так же как и любой другой страны, любого другого народа, являются неисчерпаемыми потому что культура воспроизводится ежедневно, пока существует тот или иной народ. Это в полном объеме относится, конечно, и к России. И тем не менее, предмет нашего сегодняшнего рассмотрения, историко-культурное наследие России, требует особо бережного отношения. Потому что от того, как мы организуем эту работу, в огромной степени будет зависеть будущее нашей страны. Будет зависеть, утратим ли мы нечто такое, что составляет основу нашей духовной жизни, либо сможем сохранить это и на этой базе двигаться дальше. Непреложным фактом является то обстоятельство, что умелое использование культурного наследия. Сохранение его, без всякого сомнения, является важнейшим фактором развития государства и его укрепления. Сама работа по сохранению историка культурного наследия имеет, безусловно, огромное эмоциональное воспитательное значение. Укрепляет национальное самосознание народа. Помогает глубже понять Каждому человеку, особенно молодому человеку, свою личную сопричастность со своим народом и с его великой культурой. Безусловно, воспитывать чувство национального самосознания и национальной гордости. Это крайне важные вещи, крайне важные чувства, которые, я согласен абсолютно, согласен, цементируют и укрепляют нашу страну. Мы сегодня рассмотрели самые разные аспекты этой проблемы, и административные, и юридико-технические, организационные, и даже эмоциональные. Это комплексный вопрос. И его успешное решение, Будет зависеть от того, насколько эффективно мы сможем организовать работу федеральных, местных, региональных органов власти и управления. Насколько мы глубоко будем прорабатывать законодательные акты. А самое главное от того, сможем ли мы сердцем понять и почувствовать важность этих вопросов. Спасибо вам за сегодняшнюю совместную работу. Я надеюсь на то, что мы будем относиться ко всем рассматриваемым сегодня проблемам как к первоочередным вопросам, которые стоят на повестке Дня государства. Спасибо.